В общем, всем друзья, привет! Решили посмотреть просрочку вот в этом магазине, короче. Это сейчас скажу, что за адрес. Город Нижний Новгород, Магнит, проспект Октября 2А, микрорайон город 1. Чего бы ни говорили, нам погнали посмотреть просрочку. Вообще, найдем ли мы ее или не посмотрим, если вообще году, а должно срок годности у нее 30 месяцев до 18 мая, 18 год срок хранения 24 месяца, 2 года будем так вот выручивать, просто смотреть там, любое насчет вот консервы, она и есть консервы и для этого и делала до 30 марта 2020 года до 20 до 20 5 марта можно употреблять. Молочку, пойдем молочку. Посмотрим мясо. Упаковано 19 -го годен до 19 -го, до 28 января. -го ну, еще немножко ее, друзья, нашли употребить до 4 ноября 2018 года. Дата производства 4 мая 2018 год ну тут уже другая дата это все нормально на время тут 24 февраля молоко короче 16 декабря кончился свободность да. еще одна. 19, 19, 14 февраля. В два молока, три молока. так сказать. Тут все молоко, да? Ладно, всего доброго. Идите за До свидания. Что я могу сказать по поводу этого магнита? Администратор хорошо отозвался к этому всему, он был, смотрел, там за нами немножко так наблюдал, то есть тут же вскрыл ее, вычеркнул и, можно сказать, так уничтожил. Но мы не прям вот полностью начали смотреть это все а так выборочно молочка в основном она же быстро портится мясо смотрели и вот попались одни чипсы то есть рекомендуем этот магазин магнитно сейчас вот здесь вот будет короче адресовку так что на этом наверно все Погнали.